Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня воскресное утро. Хотел поговорить о том, считаем ли мы себя рабами или нет. Вот что, что надо для того, чтобы быть рабом. Носить на себе вот кандалы или еще что-то. Или это состояние души. То есть ваше, ну ваше тело может быть порабощено кем-то. Ваш разум может быть порабощен. Это тоже бывает. Но ваша душа должна быть всегда свободной. А вот эти паразиты, они всегда пытаются поработить и душу. Заключить какие-то договора. Если напрямую вы не идете на это, то можно косвенно закабалить вас, наставить на вас вот эти печати, накладки, питаться вашей энергией, обесточивать вашу душу, чтобы вы не могли осознать силу мощь потенциал вашей души и часто вот сегодня я хотел поговорить о вот этих знаках мы сами ставим на себя клейму клейму раба я хочу сказать не только физически интеллектуально но, ну тут вот, даже физически то есть вот любители татуировок Разные знаки, замечательные, красивые изображения, какие-то руны, знаки. Все, все это мы ставим на себя сами часто. А все, это же всего лишь печать раба. Как бы они красивы ни были, эти росписи. Вы, с одной стороны, хотите приобщиться к какой-то какой силе, ну, как бы подключиться к какой-то энергии. А этим вы ставите, вы ограничиваете себя. Вы останавливаете. Знаете, я сколько раз видел вот этот вот момент, когда душа даже уходит из этого мира. И эта печать тянет ее туда. То есть это как своеобразный договор. Душа тянется туда. То есть вы собираетесь уйти, ну, к примеру, уходите из этого мира, а этот печать тонет. А если их много, то вы прямо тонете. И часто этот ну, человек существо удивляется и летит туда и думает а от чего и почему я же хотел туда а нет как говорится груст вот эти якоря могут утянуть утянуть вас далеко не туда куда вы хотели потому что и знаки понимаете ли вы настоящий смысл этих знаков или даже смысл а заряд который в них сидит та информация та энергетика которая сидит в тех печатях, которые вы самостоятельно своей волей ставите на себя. Знаки каких-то ну, странных народов, какие-то картинки, даже сказать, ну вот изображения, какие-то там волка, медведя. В каком-то случае это может вас утянуть в эгрегор этих существ. И вы воплотитесь. Может быть, волком, может быть, медведем, а может быть, и их добычей. Кто знает, это насколько хватит ну, так сказать, потенциала, бытийной массы вашей души. Поэтому надо, надо осознавать, что печать раба и ошейник раба мы часто надеваем на себя сами, соглашаясь с чем-то, просто внутренне. Я не говорю, что нужно там бузотерить и там кричать, там, давайте, давайте, долой. Нет, печать и ошейник раба мы надеваем действительно сами. Ну, знаете, такая известная поговорка, что ошейник раба легче, чем меч воина. Не совсем так, но смысл такой, чем доспехи воина. Легче, да, ошейник раба легче. И мы сами добровольно ставим на себя. Поэтому, друзья мои, думайте вот над вопросом печати и татуировок которые явно стоят на вашем теле, и не только на теле, а если они заряжены еще чем-то специально, а вы не догадываетесь об их смысле, вот вы неосознанно, то они вас могут затормозить ваше движение. То есть вы думаете, что вы там куда-то пойдете, или просто вы это поставили. А это вас может утянуть в различные миры и в различные, так сказать, организации и эгрегоры этого мира, и не и только этого мира. И вы там будете... Не значит, что вы будете занимать высокое положение, вы будете в чем-то, может быть, и питанием для тех миров, и рабом для тех миров, на долгое время, пока осознание не придет к вам, как оттуда выбраться. А сейчас многие возмутятся, да нет, мы там на себя какие-нибудь там гербы, там какие-нибудь, просто у меня там какая-нибудь волна там на теле, там что-то такое, изображение, это ничего не значит, не пугай нас, ты вообще не, не сечешь ни в чем, кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам, как нам украшать наше тело. Во все века там какие-то воины украшали себя татуировками, да, это было. И многие из них пожалели об этом потому что это дает может быть какой-то плюс в этой жизни то есть плюс да вы как бы э, можете черпать какую-то силу но эта сила все равно не ваша она идет через ваше тело но за нее придется рассчитаться если даже татуировки осознанные поэтому скажите все вот кто кто уже весь в татуировках скажет ну все труба труба этот нам, нам умник или этот дурачина нам тут сказал и теперь эта мысль засяет нашей голове и что теперь как говорится ответь знаколочку срезать что ли с кожи это ну в общем-то срезать все равно бесполезно но можно осознанно обесточить ее то есть снять этот смысл то есть оторовка останется а энергетики не будет то есть если вы осознанно подойдете к этому моменту и сумеете как бы ну, как это сделать? Сразу скажете, много говоришь, а сделать как? Ну, для того, чтобы сделать, надо, сами понимаете, чувствовать энергию хотя бы чуть-чуть, работать, выразить свое намерение хотя бы. Ну, вот закрыть глаза, почувствовать вот это место, как оно, какой это фон издает. Вот как вы ощущаете эту татуировку? Потому что, знаете, даже есть многие люди, они под, подсаживаются на это. Делают сначала маленькую татуировку, потом другую, третью, и прямо расписывают свое тело. Потому что вот эта вот энергетика, она захватывает, она как бы будоражит. Но она не очень хорошая, потому что вы не украшаете свое тело, а вы именно ставите печати самостоятельно. Одно дело, что бывает очень много печатей чужеродных, которые искажают нашу жизнь, но свои печати, они бывают гораздо хуже чужих, потому что свои печати вы наносите сами. То есть уже не некому вам предъявить, некого вызвать и сказать, слушай, забирай это свою туфту, чтобы я мог свободно жить. Нет. Так что, друзья мои, подходите к, вообще к своему телу осознанно. Занимайтесь им. Ну вот физическая гигиена, энергетическая гигиена, ментальная. То есть вот все это, это все ваше. Вы, не, не то, что вы думаете, что ваш дух, это, как говорится, отдельно. И тело износится, и вы, значит, воспарите в небеса и смените ее. Как вы относитесь к своему телу, как вы вот его. Так, так возможно будет и следующее воплощение вашей души, следующее движение. Нельзя относиться вот так спустя рукава. И печати ставить я не рекомендую. Вот не скажу нельзя. Вы уже, может, наставили. Но если поставили для красоты, то постарайтесь их обесточить. Чтобы они в тот момент, когда это вам будет максимально необходимо, они не утянули вас. Ну, в такие места, из которых очень тяжело выбраться. Все, друзья мои. Наверное, расстроил многих. Но не хотел. Не хотел. Но пришлось. Пока.